всех приветствую сейчас в течение 13 минут вы узнаете как можно сделать такую декоративную штукатурку из обычных материалов вы не только узнаете но и научитесь ее делать самому итак начнем с того что погрунтуем стены кварцевой грунтовкой. стены у нас поштукатурены по маякам пошпаклеваны один раз финишной шпаклевкой и погрунтовали кисточкой-макловицей, кварцевой грунтовкой. Получилась вот такая вот шершавая поверхность, прочная и не будет впитывать влагу сильно со штукатурки, которую мы будем наносить. Итак, берем волма слой штукатурку гипсовую слева и финишную шпаклевку, Вмешиваем один к одному, наносим на большую гладилку, ну или терку, по-разному ее называют. Маленькой тоже наносим, то есть приклеиваем и отклеиваем от материал, тем самым формируем на терке, вот которая у меня сейчас в левой руке, гладилка. На нее я накладываю шпаклевку и прижимаю, можно так сказать, к этой гладилке. Наношу методом торцевания, вот таким вот способом. Вот приклеиваю, отклеиваю от гладилки большой. И такой вот горочки такие, можно сказать, приклеиваю к стене. Остаются такие вот бугорки. Кусок стены у меня, он где-то квадратов 5. Я его весь нанес и еще пришлось ждать. Вот такая вот, можно сказать, шуба получилась. Подождал где-то минут ну, 10, может быть, но все зависит от поверхности. Намочил гладилку, каждый раз смываю прилипшись к небольшой кусочке шпаклевки и вот мокрой гладилочкой очень отлично приглаживается верха. Все зависит от времени и нужно проверять каждый раз, не слишком ли подстыла шпаклевка, то есть я точно не могу сказать, я ждал минут 10. Как у вас будет, я не знаю, не могу гарантировать. Так как у всех по-разному и влажность в комнате, и, и температура. Таким вот способом приглаживаем. Не сильно давлю, легенько. Конечно, если у вас чуть-чуть пристанет больше шпаклевка, эти бугорки, то тогда придется сильнее нажимать. Стараемся равномерно все приглаживать, чтобы не было где-то сильнее прижато, слишком плоские, чтобы не были эти островки, чтобы были равномерные. Такой результат получился. В принципе, меня устраивает. Стена подсохла. Но когда приглаживали, то получались такие вот небольшие наплывчики. Заусенцы. Все легко стирается наждачкой. Наждачка 400. Зернистость. Перетираю всю поверхность. Не сильной тру, просто легко разбиваю, можно сказать, заусенцы. Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, чтобы избавиться от пыли. Я погрунтовал не только, конечно, этот столбик, но и всю поверхность стены. Не заснялось, просто не сохранилось видео. Дальше колируем краску. Взяли краску черный цвет фирмы Alpino. Краска польская Снежка, стойчивая к мытью. Ну, скорее всего, не со шланга, но думаю, влажной тряпочкой можно будет помыть. Наливаем в ванночку. Валик обычный, махнатый. Для покраски стен. Здесь годится он небольшой, здесь сантиметров 15 он длины, Поэтому неплохо получается. Красим в разные стороны, ведем, чтобы забить все поры, которые у нас образовались во время нанесения материала. Большим валиком неудобно красить, потому что можно где-то залезть, не такой он маневренный, чем как маленький. Вот такой вариант получился у нас. В принципе, можно оставить, если вас устраивает. Такой вариант тоже, в принципе, неплохо смотрится. Можно оставить, будет как обои. Вот такой вот вариант. Но мы продолжаем. Готовим лессировочный состав. Берем лак вгт матовый. Тот же колер черный. И колируем лак. Делаем его чуть-чуть темнее, чем основа, то есть база. Покрашенная стена. Этим же валиком наносим лак. Но лак наносим уже частями. То есть не на всю стену, а наносим по пол квадрата где-то примерно. Потому что лак очень быстро впитывается краской и подсыхает. И потом неудобно с ним дальше работать. Верха перетираем висхозной губкой чтобы у нас было, они были чуть, чуть светлее, чем впадины между островками. Вот так вот, шаг за шагом мы наносим и излишки стираем губкой. Лучше наносить Лак э, не прям рядом, встык встык с тем, что мы раньше нанесли. Вот сейчас покажу. Вот смотрите, видите, я нанес немного э, дальше. То есть я не прям в стык и не накладываю э, мокрый валик, напитан краской, лаком. Я не накладываю его на прежний слой, а немного дальше. И потом уже раскатывая захожу на тот слой, который я уже нанес. Таким образом у нас не будет излишки лака в порах, так как он чем толще слой лака в порах, тем темнее будет ну, оттенок для того, чтобы было равномерно все. Вот наношу таким вот способом. Губка влажная. Каждый раз, когда я перед тем, как вытереть лак, губку мою в воде. Вот такой вариант опять же с лаком у нас получился. Если вас устраивает, можно тоже так оставлять. На следующий день оно еще хорошо подсохнет. Вот такой вариант получается. В принципе, блестит тоже неплохо. Вот, от лампочки немного блестит. Но нас не устраивает то, что он блестит также и в впадинах. То есть в порах между островками чуть-чуть тоже блестит. Мы хотели бы, чтобы в порах был матовый цвет, а на верхах был глянец. Для этого берем воск, тоже ВГТ, Джоллери. Вот. И наносим его тем, тем же валиком. Здесь воском уже попроще. Просто наносим на всю поверхность. И минут через пять, как поверхность станет матовая, уже когда. Воск подсохнет, можно будет полировать. Насадка у нас шерстяная, болгарка с регулировкой оборотов. Ставим обороты на самый минимум и начинаем полировать. Вот сразу виден эффект. Верха приглаживаются, полируются. Конечно, не как зеркало, но... Блеск от лампочки или от открытой двери или от окна будет виден. И рисунок будет хорошо подчеркиваться этим эффектом. Таким вот образом проходим всю стену. Такой эффект нас устраивает. То, что хотели так будем оставлять и так вот вы узнали как можно сделать декоративку отделку у себя дома своими руками это намного приятнее когда вы понимаете что вы сделали сами тем самым сэкономив средства подписывайтесь на канал и получайте информацию о том как вы сможете сделать и другие виды отделок Самому.